Так, ну вроде бы как все нормально. И игра за третье место начинается. Девочки уже вышли на мидл, Васькины ведьмы, собственно, девушка Мент Алиса, аристократка и синяя орденская, но ну, я думаю, вы не успели еще забыть. И тигрицы это Гуанта Намера, пьяная вишня, босс Орги, бесенок и Софтерша. Думаю, их вы тоже не успели забыть, потому что с каждой из этих команд мы уже встречались. Да, Юра, вы, кстати, что там самоликвидируетесь-то? Я аж перепугался, смотрю, Юрокод забанил Юрокода. Вот это, думаю, поворот. Ножи за тигрицами, право выбора стороны также за ними. Мы уже видели сегодня, как они на тускане. По-моему, они же, да, решили начать в обороне. Нет, кто? В обороне Girl Power решили начать. Все. Пардон, ложная тревога. Это стей. Пау-пау-пау-пау. Интересненько. Интересненько. И удачи девочкам. Напоминаю, что это игра за третье место, и здесь команда что-то выиграет, а другая команда что-то не выиграет. Вот, собственно, обидненько и печальненько. Также спасибо Фросе 47-му Пеликанову, ну, 47, наверное, это, вероятнее, всего регион. Найтмэр, Виндетта и кот пьянчуга. О! -о, -о -ха -ха! Да ну да хрен! Алиса! Вот это просто пушка! Вот это хаешка! Простите, дамы и господа, если у вас сейчас были минус уши. Я охотно верю в то, что я сейчас мог кого-нибудь приглушить, но квадрокилл с хаешки очень редко можно встретить. Ну ладно, два еще, но еще реже можно встретить три. Но чтобы четыре фрага с хаешки, ну просто это... Это действительно самый лучший игрок в боулинг, по всей видимости, на этом турнире. Ибо так шары катать... Никто не умеет, это точно. Ну, такого не было даже близко. Господи, как же это круто! Как начинается ярко игра за третье место. Предвкушаю много ярких эмоций в финале. Алиса подрывник. Кстати, Алиса мое любимое имя, пишет Юра. Все. Вот, все. Алиса, не подведите Юру. Ну, дальше, в общем-то, начинается избивание тигриц, у которых, естественно, сейчас нет девайсов. Поэтому, ну. Тут, в общем-то, не о чем даже и разговаривать сильно. И заострять внимание, в общем-то, тоже не на что. Да, кстати, это же ультра -кил. Да, дабл-килл, трипл-килл, ультра и рэмпэйдж. Да, все правильно. 7 хп у софтерши. Она, она вообще куда делась-то? Нормалек. Бегает по карте софтерша ищет возможность. Не знаю, чего сделать, но, но что-то ищет. Ищет и все никак не найдет. Видимо, соперницу. Соперницу, которая <смех> успокоит э, софтершу. Да-да, Саш, я и дочку Алисы зовут, так как живу в стране с чудес. Понимаю, охотно понимаю. Минус от софтерши и завершающее слово за Есение. И все-таки, кстати, Софтерша сделал. Один минус хотя бы, даже невзирая на свой лоу ХП. 2-0. Они банан держат лучше, чем П-плюс на фасткапе. Ну так, я ж про что и говорю. Здесь не смотрите на то, что это девчонки. Девчонки умеют делать такие вещи, которые мальчишкам иногда и даже не представлялись. После Rampage идет гадлайк. Ну, это применимо к чему, там... Ну, ну, да, да. Ну, к доте, там, например, да, применимо. В КС, в принципе, на пабликах применимо, где есть эта озвучка. Но так-то глобально обычно больше пяти минусов сделать не удается в нормальных условиях. Типа шестой минус, это уже как-то следующий раунд. Ну что, тигрицы, видели, что сделали, да? Видели, видели? Пошумели на точке Б и сами свалили на точку А. С. Стратеги. Стратеги, елки-палки, они качели делают на Инферно, понимаете? Вот, у меня все. Девушки делают качели, качают, причем неплохо. Елизавета. Два минуса, но теряют аристократку. И, увы, это сейв, да, Елизавета уже никуда не хочет. А вот Алиса, кстати, хотела. Алиса хотела идти выбивать, но, видимо, ее подружка Лиза сказала: Не надо, не надо, все, знаете Нет. Нет, как-нибудь в следующий раз. Ну что ж, 2-1. При таких хитрых раскладах у девчонок. Получается, взять раунд, ну, с минимальными, по сути, потерями, пока ни хрена себе. С минимальными потерями. Все, к сожалению, погибли погибли и потеряли девайсы. Ну, да ладно. Это, в общем-то, не страшно, потому что сам факт, что выигран раунд, а вот у Васькиных ведьм могут начаться проблемы с экономикой уже вот прямо сейчас. Ну, я, конечно. Понимаю, опять же, что это девушки, и девушки не любят проводить экономический раунд, поэтому проблем с экономикой в теории здесь можно и не увидеть. Ну, в плане именно как таковых. Босс-орги, кстати, по разговорам у них веселая на паблике, пишет Юра. Ну, так естественно. Здесь все девчонки веселушки-хохотушки Софтерша, минус Алиса, Арденская забирает софтершу Размен пока произошел, но далее, конечно, от Есении Влетает минус по бесенку и ситуация 4 в 2, Ну никак не красит тигриц А еще, и. о, еще и еще одна погибает а, Минус Босорки, кстати, как раз ранее упомянутая Пьяная вишня, 83% здоровья Слышит топот слева погибает от выстрелов справа. Ну, смотри, а? Смотри, они, одни делают качели. Другие под кроссфайр забирают ребра. Ну, серьезно? Я точно женский Counter-Strike смотрю? Ой, девчонки, ой, девчонки. Я же сказал, они сегодня все жестят. Все, елки-палки. Ну, это и логично. Финальная стадия. Сюда дошли только сильнейшие представительницы прекрасного пола. Поэтому что удивляться-то? Хаешка на кафель. Ой, какая хаешка на кафель. Ну, хорошо, что она, в общем-то, так вот, так, так себе залетела. Алиса. Дабл кил, трипл -кил от Алисы. Алиса. Точку Б не отдает никому. Как орденская. На дасте не отдает точку Б никому, так и Алиса не отдает точку Б никому. Еще и хэдшот с юспа поставила. Жесть. Жесть, крутые девчонки. 4-1. Васькины ведьмы. Набирают обороты. Но, опять же, а почему бы и не, не набирать? Тигрицы, по сути, сами отдали сильную сторону своим соперницам. Правильное ли это было решение? Вот что самое главное. Ахаха, когда-то 8 лет назад ты комментировал игру моей команды. Боже, сколько времени прошло. Вполне себе возможно. А что за команда была в 2014 году? Да, я комментировал. Поэтому Мог. мог. Орденская, как не вовремя, да, иногда патроны заканчиваются. Причем, кстати, не первый раз за сегодняшнюю трансляцию мы видим момент, когда девочки не замечают нехватку патронов и из-за этого погибают. Обидно, блин. Но что поделать? Бесенок вырубает аристократку, боссорги. Вот это да. Вот это да. Залетает флеша в ребра под эту флешу. Ну, флеша-то, естественно, не слепила бесенка. Уж тут тоже понятно. Но есть девушка-мент. И Лиза тайминги. Лиза тайминги, елки-палки. Очень не вовремя Лиза решает сменить позицию. Хотя отчасти вовремя. Смотри, что сейчас будет происходить. Минус бесенок. Но эта информация, естественно, для игроков атаки. Они, конечно, устанавливают бомбу на споте П. Девушка-мент понимает, что надо тащить совсем на другой позиции, не здесь. И сломя голову, бежит. Бежит тащить. Держут кулачки и пальчики крестиками фанаты команды Васькины Ведьмы. Ну и, конечно же, болельщики команды Тигриц. Рады. Рады, черт возьми, тому, что софтерша сейчас одолела своего, свою оппонентку. 4-2. Но, с другой стороны, а что еще можно было сделать э, при контакте с соперницей э, в арке? По-любому ее пришлось бы убивать, и по-любому при этом э, раунд бы терялся. Тут единственное, на что можно было надеяться, на то, что девушка-мент заняла бы точку Б. И именно на ней и оставалась бы. То есть отдала бы полностью точку А и не пыталась бы находиться где-то между позиций. Тогда, может быть, удалось бы издержать, конечно, что-то. Ну, ладно, не будем э, пытаться предугадать, как бы тогда развивались э, события. Но Target была такая команда, у меня на канале в записях сохранить. Да? Чуе себе. Я, честно сказать, уже не помню такую команду, но все-таки 8 лет уж прошло. Не, не вспоминаю. Развалили тигрицы своих соперниц э, по всем, опять же, фронтам. Алиса... Ну, делала, конечно, 4 минуса И делала и 3 минуса И в теории могла бы продолжать убивать соперниц Но пьяная вишня Вы сами видели Немножечко, немножечко против О. Юра Я тут от вас комментарии увидел, адресованный Алисе Пока Не буду его озвучивать Но, наверное, может быть кто-то И все-таки Эту фразу кто-то до нее донесет Алиса минус 4 знакома Я в шоке, что еще комментируешь 1.6 Круто Ну, я согласен, да Наверное, это круто, действительно 8 лет это все-таки, ну, такая цифра Это долго Это долго, я иногда и сам в шоке, что Уже 8 лет прошло, я все еще комментирую КС Девушка-мент, минус пьяная вишня, попытка разменяться от Мэры приводит лишь к гибели последней, и Бесенок, разменный минус, фраг от девушки-мента больше не залетает, отрелоудилась, в спину пульку Бесенку, но Бесенка это не устрашила. Аристократка и Есения 2 в 2, при этом по лайфбарам-то у обороны... Ну, все вполне себе нормально Есть и дефьюз киты Немножко, конечно, не залетают у Юсени и гранаты Но но что есть Главное, есть аристократка Которая уже занимает рукав Работает по инфею, И работает очень уверенно Но тут предательская перезарядка У софтерши 10 хп Софтерша Мансит Не за теми ящиками Мансит Она, ай-яй-яй-яй Проигран раунд Как же жаль Минус от софтерши. Замечательно хочу подметить. Замечательно. Действительно, тигрицы сейчас разобрались в ситуации 2 в 2. Саша, 8 лет. Да, я все забываю, что мне не 20. Ну да, типа того. А, ну блин, что там получается? Я начал комментировать. Контр-страйк, это был июль 2014 года. Июль 2014 года. Сейчас, блин, на дворе уже март 2022 то есть, опять же, 8... Я начал комментировать Counter-Strike, когда мне было 22 года. А сейчас мне 30. Какой кошмар, какой я старый. И что, и что, и что. И что же, мы увидим с вами еще одну проходку на точку Б или какие-то качели увидим. Гуантанамэр, тем не менее, разменивается. Правда, с точки ее игроки Васькины ведьмы не отпускают. Вот это... Вот это уже я понимаю, да, была перетяжечка. Словили эту самую перетяжечку, но софтерша еще продолжает надеяться на победу. И, кстати, не зазря. Бомба лежит на кафеле, конечно, тут уже перетягиваться на точку а смысла никакого не имеет. За ней надо идти, хочешь не хочешь. А там под прицел АВП нужно открываться, и ой, как это неприятно. Минус от Есении, и это пятый раунд. Простите, пятый раунд для Васькиных ведьм. Куда, старый самый сок? Ты что такое говоришь? Не, ну это я так образно. Конечно, я не считаю себя старым. Блин, 30 лет еще жить и жить. Как бы я еще, что называется, ух. Ну, типа, я себя не чувствую как-то на 30 лет. Конечно, я чувствую, что здоровье не такое уже, как в 18 или в 20. Но при этом возраст это цифра. Я себя на 30 не ощущаю Я всегда буду себя ощущать 18-летним веселым беззаботным пацаном Даже, мне кажется, когда мне будет 40 Выход в ребра В исполнении тигриц Тигрицы хотят победы и именно поэтому пытаются играть максимально агрессивно и не позволяют своим соперницам а, принимать быстрые решения. Да, то есть они начинают вот по всем фронтам давить, продавливают двадцатку. Также вот девушка-мент, в общем-то, сейчас увидит оппонентку. Ой, как не вовремя, как не вовремя опять заканчивается патрон, на этот раз у пьяной вишни. Подобрала калаш и такая стоит за затвором, щелкает. Ну что, два в два. Орденская уже кстати говоря стянулась Уже находится в ребрах Но важно опять же девушка мент Одна здесь сыграть не сможет Орденская Но вот теперь момент сложный Теперь девушке менту будет очень тяжело выиграть этот раунд Орденская конечно зря отдалась Ну и да Софтерша хэдшотом заканчивает этот раунд И счет 5-5 Перспективненько Всех благ тебе лучший комментатор Благодарю Благодарю и низко кланяюсь. Спасибо большое за похвалу. Всегда приятно слышать, что мои труды кто-то оценил. Это нормально, я до сих пор игрушки собираю. Ну а что вот этом такого? Здорово. Почему бы и нет? Я на 30 себе подарок заказал самолетик на пульте. Я серьезно. А чё, блин? Я в детстве убил бы за самолетик на пульте. У меня его никогда не было. Но покупать я его, конечно, себе не стал бы. Сейчас уже. Но с радостью бы в него поиграл, блин. Это просто улетно на самом деле. Простите, дорогие друзья. 100 пинка у Гуантанамеры. Плохо. При этом у босса орги 3. Вот такие, опять же, контрасты у нас э, встречаются Орденская, 7% здоровья, софтерша, минус аристократка и разменный фраг от Есени Ну, у нас вновь здесь начинается какая-то тусня-волосня на точке А И не самое приятное, надо признать, волоснята в общем-то, для команды тигрицы Хотя, вот с этим минусом можно считать, что девушка-мент, по сути, на точке А отрезана и саппорт ей никто сейчас не окажет. Нужно надеяться только на себя. Ну и ждать, конечно же, максимально быстрой стяжки. О, Вот это да, мое почтение. Минус от бессенка, э, простите, минус по бесенку. Софтерша забирает орденскую. Девушка мент минус пьяная вишня, но софтерша... Ну, была информация, конечно, о том, что софтерша находится в районе зелени. И, хочешь не хочешь, приходилось убегать на двадцатку, дабы избежать прямого контакта с оппоненткой. Но оппонентка оказалась очень быстрая. И в результате убежать-то попросту даже и не получилось у Елизаветы. Потому тигры вырываются вперед. Тигры, тигрицы, конечно же. Не тигры, а тигрицы, простите. Девочки, простите. Так, так, так, так, все, я здесь. А, тем временем, у нас 6-5 на табло, и теперь я начинаю понимать, почему тигрицы выбрали начать в атаке. Ну, хоть какое-то обоснование этому я действительно начал видеть. Софтерша пытается сдержать а, идущих на ретейк Васькиных ведьм, которые идут, в общем-то, через мидл. И в какой-то степени удается это делать. И удается это делать даже достаточно успешно Алиса и Есения не могут пройти на бананы Тем самым теряют очень много времени Даже если софтерша сейчас погибнет Она по сути является героиней Потому что она спасла этот раунд для своей команды Пусть даже ценой собственной жизни Вот, вот как, елки палки нужно Каким человеком нужно быть Самопожертвованием нужно иногда заниматься Ай-яй-яй, как красиво Как красиво, печально, но все-таки радостно для тигриц Семь, пять. Никто. Нет, прошу прощения, пьяная вишня все-таки выжила после взрыва. <клес> <клес> Я в порядке. Минутка грустинки из... и, и ностальгии из детства, когда находишь идеальную палку и представляешь, как будто всех перестреливаешь во дворе. Да, ведь, кстати, фантазия детская, она же как работала, да? Находишь палку, но она ведь может быть не совсем идеальной формы. И ты найдешь более хорошую палку, более правильной формы. Выкинешь старую и будешь еще счастливее. Нам в детстве много было не нужно, да? Нужна была просто палка, максимально похожая на автомат. Но хватит, ладно, Чем мы все правда как деды старые. Тут вон, девчонки в КС рубятся, а мы с вами обсуждаем, блин, пойми, что. Бесенок находит в сайте свою соперницу, расстреливает ее. Есения не стала, принципиально просто не стала помогать девушке-менту, чтобы не рассекретить свою позицию, и тем самым остаться опорником точки А. Это дает все-таки какие-то перспективы. Там соперница справа. Есения. Она не видела ее. Она ее просто не видела. Орденская. Минус босс Оргий. Это точно Орденская? <с> Я просто сейчас объясню, почему. Я усомнился, что это Орденская. Уходит на сейф. Так вот, короче, блин, полетели смотреть. Если кто-то играл в КС с ботами, Орденская сидела вот здесь сейчас все это время. Весь раунд... Обычно боты занимают эту позицию Вот какой прикол, да? Просто бот всегда сидит вот здесь вот тупо в ребро упирается И сидит, чекает <laughs> Я поэтому подумал, блин Че, Орденская вылетела, что ли? И вместо нее бот какой-то? Но нет, это была Орденская <laughs> Вот это, опять же, контрасты в чате Юра говорит, э, крапиву пинал и смеялся в своем детстве А Андрюха вон свиней седлал <interrupted> да это нормально, кстати Так, и пауза Пауза от террористов То есть от тигриц Для каких целей? Вроде никто не вылетел Но вполне возможно кому-то пришлось отойти Ну ладно, пока пауза У нас есть возможность пообсуждать э, наши детские подвиги Ну, кстати, между прочим, бить крапиву и смеяться... Ну, вот касаемо смеяться, не, не припомню точно, но крапиву я, если сейчас даже увижу на улице, я ее пну. Вот, вот непременно я мимо крапивы не пройду, потому что я в детстве много раз домой приходил весь в фолдерях от этой поганой крапивы. У нас с ней личные счеты. Ну, на свиньях, да. Пауза тоже, кстати, подходящее время для кнопочки тап. Радо, только ради вас, пожалуйста. Вот, свиней не седлал, не доводилось. Я курей гонял, вот это точно помню, прям курей, так сказал, как по-деревенски. Куриц, собственно говоря, не сушек. Но как я гонял их? Я, честно сказать, то просто как: вот э, смотрю, кура идет. Иди сюда. Блин, короче. Я просто всегда, я не знаю почему, вот хотите сметь хотите нет, верьте, хотите, хотите, не верьте, но мне просто всегда было интересно, я гладил кошек, я гладил собак, и мне было очень интересно, как это погладить курицу, <laughs> я очень хотел погладить курицу, но они не хотели, зараза. А как-то раз, кстати, петушар поганый на меня обозлился и перестал меня вообще курятнику подпускать. Это было в детстве, когда я приезжал к бабушке в деревню. Вот, собственно, после того, как петух попытался меня сожрать, я понял, что курей я гладить больше не хочу после этого. Так что вот такие трустори в моей жизни тоже встречались. Но сейчас, кстати, у меня у тестя есть на участке куры. И я вообще прям тоже с радостью бы их погладил. Но там опять же там есть петуха, а вдруг он меня клюнет. Ладно, все это опять же лирика, и все это наши забавные воспоминания, я уверен, они есть у каждого. Но мы с вами собрались здесь все-таки не поностальгировать. Софтершам, энтрифраг по Алисе, Есения, притаившаяся в уголке. А, нет, это, простите, это Аристократка, а где ж Есения? А, елки-палки, Есения это в другом углу сидит. В синем углу ринга сидит Есения, а в красном аристократка. Они, блин, правда, друг на друга сидят смотрят. В общем, парно они удержали выход в ребра. И пьяная вишня вместе с бесенком. Ну уж прям даже, и не знаю, удастся им э, зайти или не удастся. Но нет, не удастся. Лиза приходит на банан, и на банане этот раунд заканчивается. 8-6, последний раунд первой половины. Статистика, как всегда, перед сменой сторон на ваших экранах. Вот такие цифры. Вот они, ознакомьтесь. Меня соседские гуси щипали, помню больно. Вот их я не люблю с тех пор. Во. Вот, видишь как вот? А я вот не люблю петухов, <laughs> как бы это многозначительно не звучало. <coughs> а ты вот гусей. У всех такие штуки есть. Кто-то собак не любит из-за того, что их собаки кусали, например, в детстве. Кто-то их боится из-за этого, даже будучи взрослым. Бесенок. Не попадая, что примечательно, в Есению вообще ни одной пули из дигла, которые были выстрелены, а были выстрелены, по-моему, ну, штучки 2-3 точно. Есения. И девушка-мент. И босс-оргий. Начинается какая-то, опять же, кровавая баня на точке А... Пытаются тигрицы ее занять Но простите меня за мой французский Хрен там плавал Не позволяют Васькины ведьмы этого сделать И как следствие счет становится 8-7 В целом минимальный перевес За, тигри... за... Тиригрицами... за тигрицами Простите конечно же э, Все таки сохранился Учитывая факт того что они перешли в сильную сторону По идее это нужно приумножать И выигрывать матч Но опять же почему тигрицы Начинали э, В атаке не потому ли, что атака для них здесь считается сильной стороной, в обороне они попросту будут плавать. В таком случае у баскиных ведьм появляется много шансов на победу. Пьяная вишня вышла на поджим ямы, постреляла по соперницам и поняла, что одна она здесь не справится. Вынуждена она была покинуть эту точку и уйти к своим тиммейджам на позицию, на точку А. Алиса же в свое время занимает э, ковры, разбивает э, решетку, Пайтит тем самым на себя, внимание, бесенка, и бесенок делает даблкил. Алиса спалила весь, весь раунд просто. Вот просто весь. О, ой, а вот это уже интересно, дорогие друзья, Васькины ведьма-то, ну, в частности, аристократка, немножечко не настроена. На поражение в этом раунде Но, однако, ситуация 2 в 2 И пока рано, конечно, говорить о каком-то перевесе Его, скорее, возможно, и нет Девушка-мент забирает в спину Гуантанамеру но софтерша получает информацию Смотрите, оп О том, что соперница в сайде А вторая соперница была на втором меду но девушка-мент, естественно, уже не находится на втором меду, и глупо было бы надеяться на то, что она там целый раунд просидит. Софтерша! Ой-ой-ой, минус котелок, и здесь девушка-мент, заметьте, первую пулю-то не попала. Если бы Софтерша успела сообразить, что происходит, то острый очень момент бы э, мог получиться. Но по итогу все-таки 8-8. Кстати, собаки ко мне всегда хорошо относились, даже в армии дикий пес к себе подпускал. Такая же, кстати, история. Я, в общем-то, собак никогда не боялся, всегда был с ними в хороших отношениях, в дружественных, так скажем. И они, не знаю, может быть, чувствовали, что я их как-то не боюсь и, наоборот, люблю. И поэтому тоже на меня никогда не рычали и не кусали. Была одна какая-то дворняга бешеная у нас во дворе, но она на всех бросалась вообще, она такая. Она и с собаками даже не дружила. Так что вот, вот такие собачки порой тоже бывают. Она такая сама по себе была. Бесенок и босс-оргий. Два минуса на приеме спота. Софтерша, минус аристократка. Это как-то прям даже нагло сейчас выглядело, но все-таки <laughs>, выглядело как есть. Девушка-мент и Алиса остались вдвоем. И обе, кстати, они сейчас находятся где? Почти в тылу врага. Девушка-мент погибает от рук босса Орги и у Алисы 100% здоровья. Но бомбу только что Лиза выронила в библиотеке. Вот пошла почитать и бомбу там оставила А, смотри, слышали? Она нажала Е Она нажала Е Она надеялась, что у нее раскроется парашют Но, увы, Алисочка, это не паблик К сожалению Алиса Пытается отстреливаться, но 27 секунд до конца раунда Здесь, конечно, выиграть уже не позволят тигрицы даже, ладно, даже, да. Хороший минус, но даже этот минус уже ничего не поменяет. Поэтому волей-неволей придется сейвить и отдавать девятый тигрицам. Так, как-то пока что это и выглядит. А я упал с коня, и я их чуть боюсь. Вот, кстати, коням, лошадям вообще в целом тоже никогда не доверял. А, было такое, что меня в детстве а, родители посадили покататься на пони. Господи, я просто когда вот она, она на меня так посмотрела, что у меня вся жизнь перед глазами пронеслась У тигриц проблемы, вылетела одна из девушек Появился бот Гзист Это плохо, это плохо Опять же, дисквалификация, кто вылетел хоть? А, Бесенок вылетела. Блин, а ведь ее тут, между прочим, кто-то поддерживал в чате Обидненько Но вернулась вернулась и тем самым выбила бота у своей команды и оставила их в четверых, в четвером нужно было немножко подождать. Как подключиться в сервер с девушками? Red Panda в описании есть ссылочка на группу ВКонтакте этого сервера. Переходишь туда и там э, получаешь, там есть IP адрес и заходишь, играешь с этими девушками. Но не конкретно прямо сейчас. Сейчас с ними поиграть невозможно, потому что сейчас идет турнир. Атакующая сторона продолжает разваливать оборонительные редуты тигрицы, и Гонтономерос с боссом Орги остаются вдвоем, по сути, опять же, без каких-либо э, шансов на победу в раунде, потому что, ну, сами видите, в общем, пять оппоненток у босса Орги И вроде бы босс Оргий должна, по идее, быть э, привыкшая, потому что э, соперниц очень много, но не в этот раз, опять же, это контр strike все-таки. Оп. И минус от девушки-мента 9-9. И вот он, наверное, самый горячий и самый жаркий матч этого игрового вечера. Я, конечно, не знаю, пока что будет на финале. Но вот здесь 9-9. Ну, уже красота. Ну, просто красота. Вообще непонятно, кто что выиграет. Непонятно, кто на что в итоге ну, наиграет, так скажем. <звы> Бесенок не успела вернуться на сервер, а уже хаешками взрывает своих оппоненток. Вот это я понимаю. Вот это я... Вот это не понимаю, правда. Флешка такая себе, конечно, получилась, абсолютно никого не ослепила. И в теории бесенок хотел ее кинуть э, вперед, да, на мидл, чтобы э, выйти и чекнуть эту позицию. Но флешка туда не попала. Однако бесенок все равно вышла и чекнула. В чем сложность? Просто флешка, которая э, э, лопнула. Вот здесь прям, где погибло бесенок, она никого бы все равно не ослепила. Но, надо признать, опять же, тигрицы, тигрицы, еще раз тигрицы. Что с ними не так во второй половине пока предположить не могу, но получается пока что все с переменным успехом, так скажем. Не очень уверенно, да? Ну вот, босс орки. Мпшка в руках. Арденская и Алиса говорят, не нужны нам ваши Мпшки. 10-9. Плавно! Тихую и в хитрого зашли, заняли точку и расстреляли там последние, последних остатки, последние остатки команды Тигресес, э, Тигресес, точнее. <coughs> в смысле кто-то. <coughs> я так и знал, что ты забыл меня. Я не забыл, блин, Анна, я не забыл, просто я думал вас уже в чате нет. Ну и я не знал, просто можно этот момент выделять. Я помню, вы же ведь говорили, что вы учили ее играть, Анна. Именно поэтому весёлок победит. И я еще сказал, что все, можно писать ГГ и не играть. Так что нет, я все помню. <клёх> минус от девушки мента, Софтерша на лопатках, на мэра ответный минус по Орденской. и куда в итоге двинут девушки из Васькиных ведьм, вообще вот совсем понять не могу. Тут вот прям совсем не могу все таки видимо, на точку А, да? На Алиса убивает пьяную вишню Ой, какой неловкий момент Вот, кстати, этих моментов... Да ладно Вот это босс Орги раздает. Нет девайса, так она с Юспа всех добирает Респектую, респектую Аристократка и Есения таки успели поставить бомбу И против Гонтанамера и босса Орги надо как-то выигрывать Но босса Орги уже, по-моему, просто не остановить Просто невозможно остановить Есения. Смотри, какая хитрая, а? Кабум минус босс Оргий. Один на один с Гонтанамерой. А Гонтанамера.. Поняла, откуда убили хоть. Даже не дефует, смотри. Ну, диффуза, кстати, есть. Выходим, чекаем. Слушай, как Есения красиво сейчас все сделала. А. Огонь. Огонь. Просто огонь. 11-9. Немножечко появляется более, так скажем... Уверенный перевес в раундах у Васькиных ведьм. Начал смотреть недавно, но очень понравился и комментатор классный. Спасибо большое, Панда. Надеюсь, вы останетесь с моим каналом на долгие-долгие годы трансляции, стримы и так далее. Будете получать удовольствие от того, что видите на этом канале. Все пропустил, выпивал. Какой, Какой матч по счету? Best of 1 или Best of 3? Это третий матч по счету. Игра за третье место, Best of 1 И впереди еще сегодня будет финал Пьяная Вишня Минус Алиса Атака потеряла Одну из опаснейших Девочек своего состава, которая Ну, в общем-то, сейчас идет крепким Середнячком вместе с Есенией Ну вот, кстати, и Есения Сейчас тоже этот самый крепкий середнячок Разваливается, увы Ах, следом за ними Аристократка а минусы будут, простите Простите, а Васькины ведьмы будут убивать кого-нибудь из соперниц или нет? 44 секунды до конца раунда и Орденская тоже, кстати, заметьте, да, клацать на кнопочку Е, чтобы у нее раскрылся парашют. Но, естественно, на фасткапе какие могут быть парашюты. Финал из трех карт? Да. Ну, может быть из двух, может быть из трех. Все будет зависеть от того, как девочки сыграют. То есть априори, если одна из команд выиграет две карты, то она станет победителем. А вот со счетом 2-0 или со счетом 2-1, мы это мы уже увидим чуть позже. Привычка уже парашют раскрывать. Естественно, я понимаю, я в свое время тоже долго залипал на паблике. И единственное, к чему привык, это действительно к парашюту. Почему я всегда и смеюсь, что люди, э, поиграв на паблике, потом приходят на фасткап, на трене разбиваются, падая с вагонов. На нюке разбиваются, падая с девятки. Ну, то есть они постоянно, при любом прыжке откуда-либо, даже, например, с зигзага на... КТ-респаун. Все равно прожимают кнопку парашюта. Хоть он там и не работает, но они стараются. Так, у МИД э, пишут. Давненько не было у вас на эфире. Да, согласен. Есть такое, но эти косячки надо исправлять. По возможности приходите. Захват точки Б. Наглый и дерзкий захват от команды Васькиной ведьмы. И надо признать, что этот захват... В целом, пока что работает, но работает с переменным успехом. Потому что ситуация 2 в 2. Гуанта Намера с пьяной вишней идут выбивать э, Васькиных ведьм с точки. Но девушка-мента и аристократка, это, как вы можете догадаться, не те девушки, которые вот налегке взяли и отдали точку. Поэтому здесь, конечно же, все заканчивается борьбой. И, к сожалению для тигриц, поражением в раунде. Счет 12-10 э, вновь. Расстояние немножечко увеличивается на два матч -пойнта. Два матч для понимания, это вот туда-сюда вообще ничего не значащая цифра. Один раз э, остаться без экономики, и вот тебе эти два матч-поинта. Саш, я на паблике его не раскрываю. А я тоже долго очень не раскрывал, а потом подумал... Блин, так это же здорово, можно с девятки прыгать вообще без э, демейджа, без какого-либо. Ну, поэтому я начал к этому привыкать, и получилось вот так... Так, Бесенок и Софтерша пытаются сдержать выход на точку Б, и это получается более чем. Ситуация 4 в 2, атака по всем фронтам, к сожалению, проиграла, и 33% здоровья очень быстро скатываются до нуля благодаря стараниям Бесенка, которая зашла в тыл врага. 12-11, да господи, что же я все мимо кнопок-то сегодня промахиваюсь. А, счет, дамы и господа, вижу, у мид просил, пожалуйста, ознакомьтесь. Орденская Тащи у нас в чатике пишет Angry 7 Chipman <с noch> Не знаю, ну в общем, Angry вот он? Так я, Саш просто не привык к парашютам Логично Логично И это правильно Как-то на сервер залетела, а там не было парашютов Вот там-то я посмеялась Ну да, ну да Кнопки покинули чат да, можно их, кстати, снять, выбросить. А, пьяная вишня. Это девушка, на которой был сделан энтрифраг. Тигрицы, кстати, ответ пока что за это никакой не дали. Но вот он, этот самый ответ. Причем ответ очень хороший. За ликвидацию пьяной вишни заплатили ликвидацией а, девушки-мента. Лиза, как вы знаете, идет на первой строчке со статистикой 30 к 13 что-то там кому-то в лицо сейчас прилетело Вы слышали вот этот вот сочный Сочный звук попадания пули в голову Орденская, тащи Еще раз напоминаю, писали в чате Поэтому надо, как мне кажется, сейчас э, Брать и тащить Софтерша Чекает позиции, как в общем-то И босс Орги. Но в этот самый момент Орденская уже На всех парах мчится на точку Б И сейчас там будет устанавливать бомбу Если, конечно, софтерша успеет ее пропустить Пропуск, говорит. Пропуск, предъявите. Ты мне корочки покажи, говорит, ты куда пошла? Но Орденской все по барабану. Она безбилетник, и зайчиком пробегает на точку Б. Бомба установлена, но это плюс деньги, пока что только. И не более того, в общем -то. <клёх> Ну, какое-то позиционное преимущество, конечно, маломальское все-таки получено. <плёх> ну да, и здесь, как бы по инфе от софтерши босс Оргий должна была понимать, что оппонентка находится. В рукаве больше ей находиться естественно негде и очередная временная ничья 12-12. Спасибо, я только босс Орги и Орденскую узнал. Ну этих э, девочек мы всех уже видели на этом турнире еще вчера, ну и даже видели еще сегодня в рамках полуфинала, поэтому узнаваемые никнеймы всех их нужно запоминать и помнить. Асадбек, приветствую. Приятного просмотра. Итак, 25-й раунд этой встречи. Матч затягивается, матч интересный, опять же. Достойный внимания. 40 минут уже, девчонки. Потеют и до сих пор еще пока... Плетка! Скар, елки-палки, у пьяной вишни появился в руках. Но это решение максимально крутое. При этом, кстати, Скар в руках был, но мидл она пошла принимать с пистолетом. Ага, вопросы. Появляются вопросы. И Скар этот в результате попадает в руки девушки-мента. И Лиза Елки-палки уничтожает с нее последнюю представительницу тигров по всей видимости, бенгальских. 13-12. Вырываются вперед Васькины ведьмочки. Не сильно, но все-таки вырываются. Аваранта, приветствую тебя: злой бурундук, или что? это Что перевод Ника? А, да, Чипманг это бурундук. Блин, не знал, но спасибо Благодаря вам, Энгри Буру... Ну, короче, ладно, э, злой Бурундук А теперь я знаю чуть больше <coughs> Итак, ну со Аскаром-то уж вообще надо просто идти и таранить Есению оставили, кстати, отрезать Орденская делает энтрифраг на точке Б И Есения должна отрезать и отрезает Гонтанамеру Правда, не совсем своевременно пока погиб. А, покидает позицию. А, аристократка, что с вами не стала стрелять, простила босса Орги. Хотя, конечно, это должен был бы быть легчайший минус. Но что-то не зашло. Ой, девушка-мент. Ой, Елизавета! Два фрага на приеме бананчика. Ну и 14-й раунд для Васькиных ведьм. Собственно, почему я акцентировал внимание на том, что была плетка у тигриц. Потому что такой девайс терять вообще категорически нельзя. Тем более еще и как SCAR. Ну, девайс SCAR, естественно. Когда будет турнир между командами Red Panda? На самом-то деле страшный... Э, странный, простите, не страшный, а странный вопрос. Он вот прям сейчас идет. Команда Tigressus против команды Васькины Ведьмы. И это турнир. Вы вот прям сейчас на турниры попали. Ну а ближайший турнир еще 11 марта стартует Но там, конечно, все под очень-очень-очень большим вопросом Возможно, первый день этого турнира отвечать у меня не получится Скорее всего Так, простите, если сейчас было шумно Я нечаянно задел рукой микрофон Попытки от Васькиных ведьм Занять точку А В очередной раз, в принципе, своей цели достигают Худо-бедно, но энтри-фраг сделан Размен получен, и очередной минус, выводящий в численный перевес у Васькиных ведьм, все-таки имеется. Гуанта Намера, босс Орги и Софтерша. Пока девчонки добегут с точки Б до точки А, будет потеряно очень много времени. Хотя у босса Орги и Софтерша есть диффузай в принципе это уже немножечко компенсирует затрату времени. Но даже прямо и не знаю, сильно ли поможет то, что на 5 секунд у Тигриц будет на ретейке больше. Софтерша, к сожалению, про... А почему мэра даже не повернулась? Софтерша немножко оступилась, упала и из-за этого, кстати, погибла. Ну и, конечно, без девушки-мента, без Лизочки никуда тоже Все это дело не проходит. Конечно же, минус она обязательно должна была сделать. Яна Гришина, приветствую и вас. Орденская, орденская, орденская, гоу-гоу-гоу, пишет Бурундук. Но Орденская пока действительно гоу-гоу-гоу. Во всяком случае, к победе действительно ближется. Ну как к победе. Э, к третьему месту. Увы, теперь дальше двигаться уже нельзя. Очень красиво играют девушки. И комментатор, как обычно, круто топа. Отбег. Благодарю вас от души. От всей души. Кстати, Алиса продолжает взрывать соперниц. На этот раз под взрыв попала Софтерша. Просто для справки. Алиса в этом матче из своих 23 киллов 5 сделала с гранаты. Пиротехника Лиска. Пьяная Вишня и Гуантанамера Устраивают теплый прием своим соперницам Такой прям теплый-теплый Хочу я вам заметить Три минуса, законтрить ни один не удалось Лиза Минус один Соскара Пытается развернуться И забирает еще и бесенка Но тут с прострела получает от Гуантанамеры И это тринадцатый раунд для тигриц 15-13. Собственно, что у нас вообще сейчас В теории может происходить. В теории мы можем с вами увидеть, например, такой забавный вариант, как увертаймы. Потому что 15 у Васькиных ведьмочек взяты. Если тигрицы возьмут еще два кряду. Ой, девушка! Девушка-мент! Простите, где вы? Это не АВП, как вы могли подумать. Это елки-палки, скорострелочка, теровская. вы Посмотрите просто. Какая байда на полмодели В руках сейчас у Лизы Хаешка полетела на банан, туда же полетела Флешка, а там, кстати, есть поджим Естественно, Лиза пока что этого Не знает, там есть софтерша, но По-моему, она почувствовала Лиза просто почувствовала Что не надо туда идти и выход на точку А готовится и запускается от команды Васькины Ведьмы. Алиса пропускает своих напарниц вперед. Ну а напарницы, недолго думая, разваливают кабинеты у Пьяной Вишни и Песенка. Гонтанамера, Софтерша и Босс Оргий. Снова они втроем остаются. Единожды уже, к сожалению, они выбить не сумели. И неоправданно затянут раунд от Васькиных Ведьм. Рискуют и дают возможность перетянуться своим соперницам. Но тут, конечно, опять же, дело техники. Аристократка вместе с Арденской пытаются отстрелиться. И отстрелиться что-то пока не выходит. Алиса Мелофон. Минус софтерша. Один на один с боссом Оргий. <кười> <кười> ну и ладно, в общем. 15-14. Сразу говорю, команды очень слабые. Да нет, вполне себе нормальные команды. Почему они слабые-то? Нормально. Для девушек нормально играют. Затеров сильнее играют рили. Жесть. Ну вот это... Как я всегда говорю, это самый основной признак э, того, что команда... Ну, слабенькая, да? Н середнячок или чуть-чуть ниже. А потому что... Тот, кто хорошо играет в КС, он реализует сильную сторону. Ну, худо-бедно, опять же, хоть э, 8-7. Хотя бы даже с минимальным перевесом, но сильная сторона будет выиграна. Конечно, вариативно, опять же, всякое бывает. Но э, оборона тут должна была быть сильнее. А девчонки играют в атаке сильнее. Вот такие у нас девушки. Защищаться они не привыкли, они привыкли нападать. Софтерша, минус Алиса, девушка-мент, ответный разменный минус 4 в 4 ситуация Если тигрицы сейчас выигрывают Эту всю вот баталию То это овертаймы Но пока что непонятно, будут ли эти овертаймы Тут у нас просто Есения Стоит на отдаче На раздаче киллов и на раздаче овертаймов Ну дамы и господа Я уже практически на 100% уверен, что это овертаймы Увы и ах, но ошибки Которые Васькины ведьмы допустили В конце матча к сожалению, не стыкуются с тем, э как команда должна вот выигрывать встречу. Ну, Орденская не совсем, конечно, правильно вообще сейчас в целом сделала. 20 секунд до конца раунда. Все, короче. Я, конечно, верю, что Лиза сильна, но Лиза не выиграет. 10 секунд. Лиза. Просыпаемся, Лиза. Лиска. Лиска, Лиска, херачит на статистику, простите меня. Ну, 15-15. Здесь, конечно, надо было идти воевать просто с кровью, с потом, с пеной изо рта. Но нет, Лиза решила, что э, лучше меньше умирать и больше убивать. 40 на 15, кстати, ее статистика. И это допыт, дорогие друзья. Теперь победит команда, которая возьмет 18-й раунд. Увы, матч затягивается, из-за этого немножечко затягивается начало финала. Но не страшно. Черт возьми, за то, как зрелищно. За то, насколько круто девчонки отыгрывают, а? Сколько всего разного за этот матч произошло. Замечательно. Радопа персонально болеет за Елизавету. Комментарий зачту немножечко позже. Но пока что Васькины ведьмы выстраивают атаку на точку Б. Это все, что пока можно сказать о действиях э, Васькиных ведьм. Но но не выход. Но не выход. Девушка-мент минус пьяная вишня. А забирать нужно еще четверых соперниц. Уже, простите, троих. Уже, простите, четверых. Ой, двоих. Кстати, на эйс идет. Вот сейчас девушка-мент идет на эйс. Еще два минуса, и это минус 5. Ну, 36 секунд. Лиза, порадуй зрителей! Нет. Это зрители сглазили Лизку. Сглазили. Не получилось, к сожалению, а жаль. Очень было бы красиво. Не с точки зрения, что я болею за девушку-мент, но с точки зрения того, что действительно сейчас было бы красиво, если бы вот так одна в пять и пять минусов... Это был бы фурор. Но не получилось. Но не страшно. Так. Девушка-мент снова MVP будет максимально несправедливо, если в этом матче не удастся добыть победу ее команде. Болею персонально за Елизавету. Вот такое сообщение у нас написал Радо. Согласен, с ним отчасти, действительно. Девушка-мент. Ну, 45 на 17. Просто Просто у меня все, 45 на 17. 3 в 3. Васькины ведьмы не получилось в предыдущем раунде на точке Б. Давайте теперь попробуем на точке А. И, кстати, может и получится, но почему нет? Надо же что-то пытаться экспериментировать. Минус от бесенка и от софтерши. И вот, собственно, экспериментировались Васькины ведьмы. Отдача 17-го раунда, дорогие мои друзья. Это 17-15. Близится завершение первой половины первой серии овертаймов. Точнее, вот оно уже сейчас начинается. Последний раунд девчонки разыгрывают. Далее последует смена сторон. После смены сторон, ну, автоматически, как обычно, э, я вам подведу итог кратковременный, и мы поймем, что и как и где. Но этот раунд еще нужно доиграть. И, конечно, желательно для Васькиных ведьм его выигрывать. Потому что вторая половина будет прям тяжелая-тяжелая. Уже при любых раскладах она будет тяжелая. Потому что задача будет взять... 19 раунд. А 19 раунд будет доступен в таком случае только при взятии трех раундов во второй половине, то есть всех. Но, однако, вот, не везет Елизавете в стрельбе. Зато повезло Есении. Одним спреем она угомонила сразу двух соперниц, которые на удачу для э, Васькиной ведьмочки встали в линию. Да, они про... Ой, бесенок сейчас в спину. ой ой ой ой, -ой, -ой. Как же, опять-таки, какие неудачные тайминги сейчас случаются. Ну что, босс Оргий. Клач Ордай. Собственно говоря, 27% ХП. Маловато, честно сказать. Кто вышел в финал? Girl э Power. -э что ж, 17-16. Теперь еще охотно могу поверить в победу Васькиных Ведьм, например, ну и в победу тигриц, разумеется, верить тоже могу. Потому что им, тигрицам, для победы нужно взять всего-то два раунда. А вот Васькиным ведьмам брать нужно три для того, чтобы выиграть. И это, конечно, все равно непросто. Понимаете, все равно непросто. Но пытаться нужно. Саня, поставишь топ моментов, которые запомнились за все комментирования? Ой, мне бы кто-нибудь бы еще бы сделал бы такой топ, чтобы я его поставил. Ну, может быть, когда-нибудь, если вдруг дойдут руки, и я решу его сделать сам, или кто-нибудь поможет и сделает мне его, то, конечно, такое видео будет. Девушка-мент! Энтри-фраг по бесенку. песенок действовал соло, действовало. А, и в этом, на самом деле, большая проблема у тигриц. Они свою атаку немножко некомпанейски разыгрывают. да, То есть они частенько по одной открывались. Что в первой половине Что вот сейчас уже начинается Бесенок погибает От а того, кто мог бы разменять Ну, попросту нет на карте Ну, просто нет Нету никого И это жаль Юра болеет за незнакомок А в данном матче за красивый КС Девчули радуют Вот так вот Еще один минус от Елизаветы На этот раз Елизавета могла бы сейчас Ой, как в тайминге попасть И зайти в спину оппоненткам Но в результате погибла от босса Оргей. И Софтерша также делает минус а а аристократка, простите меня. Начинаю уже зап запинаться. Ёлки-палки, тяжелый матч. Он меня полностью оставил без сил. 2 в 2 ситуация. 24 секунды до взрыва бомбы. Босс Оргей и Софтерша опаснейшие представительницы тигриной команды. Но не пустят просто. Мне кажется, не пустят оппонентов. Насколько бы Орденская сейчас вместе с Алисой не пытались. Но вот Алису уже отправляют в следующий раунд. И орденская, ну, надо бежать, сейвиться. Все. На этом, к сожалению, раунд заканчивается для Васькиных ведьм поражением. И это 18-16. Матчпоинт. Здесь, конечно же, вариант только один. Васькиным ведьмам, чтобы не проиграть, нужно забрать два оставшихся раунда. При этом они и не выиграют, если выиграют э, эти два матчпоинта. Они лишь только продлят допы. Соответственно, ну там, 18-18, и поехали дальше. Если же тигрицы заберут хотя бы один раунд за ближайшие два, ну либо этот, либо следующий, то на этом Васькины ведьмы займут четвертое место. Вот, такая вот. вот такой расклад, собственно, немного много ни мало, а других вариков быть и не может. Прокидывают тигрицы точки, и вот сейчас, кстати, играет весьма комфортно. Хорошая хаешка от Мэры просто, просто, просто замечательная. Бесенок. Энтрифраг по аристократке. Продавливается зелень. И при этом, естественно, теперь точка Б отрезана физически от точки А. Бесенок еще один минус на этот раз по Орденской. Но Алиса отличилась одним минусом. Пьяная вишня минус Есения. Алиса вместе с Елизаветой остаются вдвоем. И где они вообще? Уже не важно, где Алиса, она на скамейке запасных, к сожалению, а вот Елизавета снова должна сделать чуть ли не эйс. четыре минуса, 30 секунд до взрыва бомбы. Хитрая Елизавета все равно играет на эту как, и ну выкинула, понятное дело, что все, ну просто, а че идти умирать? Надо запрыгнуть на балкон и спрыгнуть с него, да? Да, Елизавета? Абсолютно верно. 19-16. Вот так заканчивается на суициде. На самоубийстве от Елизаветы. В очередной раз заканчивается матч. Для ее команды поражением. Радо грустит. Все грустят. Все грустят, кто болел за Васькиных ведьм. Они занимают четвертое место. И, к сожалению, все. Все, на этом все. А команда Тигрицы занимает третье место, получают привилегии спонсора каждая на один месяц. И также каждая девочка получает стикер-пак ВКонтакте на ее личный выбор.